Друзья, всем привет! Сегодня я буду без веб-камеры. Вы меня попросили ее передвинуть, потому что вам не видно. Я, в принципе, решил ее вообще убрать. Чтобы вы видели все, что я рисую на графике, и чтобы было видно сам, в принципе, график. Убирать веб-камеру буду только при торговле онлайн, чтобы вам все было понятно. Сегодня, как вы поняли, у нас будет именно торговля онлайн, но торговля онлайн у нас будет необычная. Я уменьшил сумму сделки до 3 долларов чтобы много торговать. Только для записи видео. Сегодня будет много практики и много торговли. Сегодня у нас четверг, завтра выходит Nunfarm, главная новость месяца, какие-то уже невероятные импульсы происходят. Также у нас декабрь, последний месяц года, рынок максимально нестабильный. Сегодня у нас будет сложная и опасная торговля с минусами, с перекрытиями скорее всего. Посмотрим как получится. Давайте начнем нашу торговлю. Буду анализировать, пожалуй, 5-минутный тайфрейм и искать ситуацию. Смотрите, здесь ожидаем импульс вниз, буквально небольшой. Давайте зайдем на понижение. Что я здесь вижу? Вижу общий тренд, который направлен на понижение. Вижу также на минуту тайфрейме вот такую вот формацию. А здесь у нас понижаются наши максимумы. Это нечто похожее на нисходящий треугольник, но меня интересует немножко другое. Это вот такие вот движения цены. То есть, смотрите, отскоки и возвращения у нас повторяются. Они чисто одинаковые. Сюда цена стрельнула и также стрельнула обратно. Стрельнула сюда, стрельнула обратно. И поскольку наши максимум понижаются, то логично предположить, что будет пробитие вниз. Пробитие небольшое, скорее всего, до примерно вот этого уровня поддержки. Мы как раз этот импульс с вами и ловим. Происходит шикарное пробитие уровня поддержки. Очень мощное. Остается 10 секунд и сделочка у нас заходит в плюс. Поймали с вами шикарный импульс. Делаю скриншотик. И ищу следующую ситуацию. Смотрите, евро швейцарский франк. Э, вижу пробитие уровня поддержки. Захожу на понижение. Готовлю сразу же перекрытие, в случае чего. Что я здесь вижу? Вижу, что также у нас понижаются наши максимумы. Вот они. Вижу от уровня сопротивления огромную тень на вот этой вот свече. Это мне говорит уже об импульсе вниз. И поскольку э, у нас будет импульс вниз, по моим предположениям, то уровень поддержки должен не выдержать. И цена пойдет до этого уровня примерно и пробьет вот этот уровень поддержки. Плюс ко всему можно заметить здесь вот такое вот движение. Это у нас сильный импульс вниз, длиной в одну свечу. Далее плавное движение на повышение. После такого обычно происходит дальнейший импульс вниз. Зашел я до конца жизни 5-минутной свечи. Поскольку мои предположения, опять же, что вот это вот Пятиминутка у нас будет направлена на понижение Сейчас у нас происходит ретест пробитого уровня Вполне обычная ситуация Вот наш уровень, который пробился Цена к нему опять же подошла И отскочила Ожидаем дальнейшее движение вниз Происходит шикарный импульс И остается 15 секунд Сделочка у нас заходит в плюс Делаю скриншотик И ищу следующую ситуацию Смотрите, британский фут Швейцарский франк Кое-что вижу. Давайте посмотрим часовые свечи. Угу. Давайте зайдем здесь на повышение до конца часовой свечи. Вижу я здесь сразу же такой нисходящий канал. Рисую его. Уровень поддержки, от которого цена отскочила. В данный момент цена движется вот в эту область сопротивления. И по моим предположениям она, она должна ее пробить и пойти дальше на повышение к уровню сопротивления. На больших таймфреймах я вижу потенциал, направленный на повышение. Видим сильные импульсы вверх. Видим уверенные свечи. На часовом я увидел, что свеча у нас закрывается стенью, и скорее всего до конца часа движение вверх продолжится. Именно поэтому я зашел до конца часа. Видим, опять же, сильные импульсы вверх. В данный момент происходит просто коррекция от движения. Готовим, если что, перекрытие в 7 долларов. Давайте ждать. Итак, остается у нас одна минута. Сейчас будут импульсы на конце часовой свечи. Скорее всего, давайте пронаблюдаем за этими импульсами. Помним, да, что на конце свечей больших тайфреймов у нас происходят импульсы А часовых свечей это касается больше всего Пока что импульсы происходят в нашу сторону И остается 30 секунд Сейчас скорее всего вот этот вот уровень сопротивления На который я указываю не выдержит Локальный уровень 5 секунд Уровень пробиться не успел Но сделочка у нас заходит в плюс Делаю скриншотик Готовлю Точнее, перехожу заново на 3 доллара. В принципе, здесь можно отработать движение дальше на повышение. Но давайте не будем зацикливаться на одной ситуации. Тем более, тут он рисуется немножко не то, что я ожидаю. У меня есть уже сомнения. Ищу следующую ситуацию на другой валютной паре. Смотрите, евро, японская иена. Вижу похожую ситуацию. Давайте подберем более хорошую точку входа. Пока что здесь заходить опасненько. Хотел я зайти на импульс вниз, на понижение. Сейчас, возможно, успею еще зайти. Коррекция происходит. Давайте зайдем и, если что, подготовим перекрытие. Пока что не буду объяснять, я пронаблюдаю, чтобы не упустить момент. Если что, мне здесь нужно будет вовремя перекрыться. Ага, вот оно. Захожу на понижение семью 7 долларами. Смотрите, что я здесь увидел. Опять же, увидел вот такой вот канал, в котором движется наша цена. Ожидаю движения к уровню поддержки. И пробития вот этого вот локального уровня. Почему пробитие локального уровня? Поскольку, опять же, цена у нас движется от уровня к уровню. И плюс ко всему от уровня сопротивления произошла очень сильная реакция на понижение. Вот у нас импульс. Далее коррекция. Видим свечу с тенью на конце. С тенью сверху. Это мне говорит об импульсе вниз и продолжении движения на понижение. Давайте ждать. Первая сделочка у нас закроется через полторы минутки, но у нас висит перекрытие. Шикарные импульсы вниз у нас происходят. Возможно, даже первая сделочка у нас зайдет в плюс, но пока что говорить ничего не буду. Рынок очень волатильный. Остается 10 секунд, происходит шикарное пробитие уровня поддержки локального. И первая сделочка у нас заходит в плюс. Шикарный импульс. Делаю скриншотик. Теперь ждем конца нашего перекрытия. Остается 4 минутки. Цена, в принципе, продолжает уверенно пробивать уровень поддержки. Смотрите, цена решила пробить уровень поддержки полностью. То есть я рассчитывал только на движение вот к этому уровню. Но она, в принципе, пробила и его тоже. Неплохая ситуация. Остается 3 минутки. Итак, остается 15 секунд. Здесь у цены просто прорвало днище. И она улетела вниз. Замечательная ситуация. И сделочка у нас заходит в плюс. Получили двойную прибыль с этой ситуации. У нас и первая сделка зашла в плюс, и перекрытие тоже зашло в плюс. Друзья, предлагаю на этой ситуации закончить. Я совершил уже 5 сделок. И если продолжу торговать, то видео скорее всего затянется. Тем более при такой хорошей сделочке, при такой хорошей ситуации,